Здравствуйте всем! Это Медиасцена Синерджи Форума. У нас на прямой связи Анна Лебедева, директор Международного Эриксоновского университета коучинга. Анна с нами в онлайн-эфире, а мы находимся в студии в Москве. Здравствуйте, Анна! Добрый день, дорогие коллеги! Да, у нас есть некоторое количество вопросов для вас. Знаете, прежде всего хотелось бы... Расставить некоторые точки над «и», потому что, несмотря на то, что вы очень подробно и прекрасно рассказали про сам коучинг, у людей, с которыми я сталкиваюсь, может быть, даже я сам, не до конца мы понимаем, чем коуч отличается от бизнес-тренера или интеллект-тренера или тренера успеха. Да. Спасибо за вопрос. Этот вопрос очень важен для понимания того, как мы можем использовать коучинговые вопросы. Я представляю международную школу коучинга, которая соответствует всем, всем международным стандартам, и российским в том числе. И в коучинг – это такая технология, которая отличается от менторинга да, или от личного тренинга. Если мы сравниваем с работой ментора ментор дает советы и помогает человеку очень быстро и кратно вырасти в своих компетенциях навыков коуч в отличие от ментора задает вопросы сформулированные в ключе в таком чтобы на них не было ответов заранее известных и тем самым он заставляет человека обдумать свой путь отдумать траекторию по которой он пойдет вперед и Ответы на эти вопросы будут являться основой, возможностью для движения на новый, следующий уровень своего развития. Если говорить про бизнес-тренера, как, я как бизнес-тренер более 20 лет веду разные управленческие программы, и по коучингу, и не по коучингу в том числе. У бизнес-тренера всегда будет определенный Список упражнений и тем, которые необходимо освоить в индивидуальном или групповом формате на программе. Эта программа может быть с погружением, а может быть на протяжении нескольких месяцев. Тренер знает, какие теоретические темы должен освоить его студент и в какой последовательности он должен это сделать. Коуч работает в более индивидуальном формате, вырабатывая вместе со своим клиентом план развития, его компетенции. Я работаю много лет как экзекутив коуч с заместителями председателей, с руководителями и директорами. У них есть планы своего развития и прокачки компетенций, которые им нужны для следующего уровня. И это им дает возможность через вопросы выработать свой индивидуальный путь развития. Вот если совсем грубо и кратко, я бы так сформулировала эти отличия. Существует некий алгоритм, по которому он проводит своего ну, подопечного в данном случае, да, как правильно сказать, ученика, да, ну, клиента, да, клиента да. да, проводит. И, и коуч может, коучинг может происходить в совершенно разных сферах. Например, я хочу научиться прыгать на 2 метра в высоту, а сейчас на полтора прыгаю, то коуч может подобрать для меня такие ключи, такие инструменты, чтобы помочь мне в этом моменте. Ну тут для того, чтобы эффективно прыгать на 2 метра, вам лучше скорее обратиться к спортивному тренеру, у которого огромное количество знаний по физиологии и нейрофизиологии. Коуч скорее будет вам помогать в других вопросах. Да. Так как мы находимся на форуме «Бизнес России», то я поговорю чуть более подробно о бизнес-коучах, о коучах более широкого плана, мы, мы их немножко отложим в сторону. В бизнесе есть очень много разных вопросов. Управление коллективом, взаимодействие, ну, допустим, перечислю темы, с которыми работаю я. Управление коллективом, команды, как ее собрать. Личный бренд внутри правления, внутри директората. Как себя подавать? Взаимодействие с шефами. Каким образом выстраивать взаимодействие с людьми статусными, да, со своими руководителями, с министерствами в том числе. Да, как ходить в те места, где ты являешься менее значимым и при этом все равно про свою повестку дня защищать. Каким образом работать со внутренними скрытыми разно, разного рода сложностями, которые человек не будет рассказывать другим и они снаружи не видны. Но он знает, да, в чем его сложности, и с ними он делится с коучем, а коуч ну, если говорить о профессионале коучем, потому что их много разных есть и непрофессиональные коучи и люди, которые себя так называют, на самом деле шарлатаны в том числе есть. Потому что как вы же сами сказали, люди не очень-то хорошо разбираются. Это вообще классный профессионал или это человек, который выдает себя за? Поэтому, поэтому я говорю только о том, что делают именно профессионалы в коучинге, а вы сами будете проверять, насколько тот человек, с которым вы познакомились, он обладает знаниями, допустим, он учился на программе обучения, у него есть опыт в этой области, или это человек, который вчера еще чем-то другим занимался? То есть по окончанию. Например, обучение у вас, человек получает некий сертификат, да, который подтверждает его квалификацию. Это является фильтром для меня, как для клиента, принять этого коуча, коуча или, или отвергнуть? Ну, хотя бы такой гигиенический фактор, как этот человек учился коучингу. Ну, в Эриксоне есть международный диплом и российский, российское свидетельство об окончании образования. Есть два, да? то есть два варианта, международный и российский. Как минимум, человек, который учился, но также человек, у которого есть отзывы от клиентов, который работал с бизнес-клиентами. Если мы говорим о бизнесе, то да, наши, наши коллеги достойны лучших, лучших специалистов, и здесь надо придирчиво выбирать, проверять, так как штука новая, не всем очень известная, не очень понятно, к чему она приведет. Я могу только рассказать о нескольких результатах, да, о которых люди говорят. но ну, вот сейчас за кризисные вот эти несколько несколько недель беседовали с плени, там такая вот, допустим, я обрел опору и ясность, отрезал у себя несколько ненужных, непрофильных проектов, сконцентрировался на топ-5 основных областей, в которых я буду сейчас вкладываться. Да, там Я пересобрался. Я, я донес свои мысли до шефа таким образом, что ну, мое подразделение может двигаться вперед. Мне это было нужно, добиться, пробраться, я это сделал. Да? Пересобрал команду, приподнял их вперед. Ну, при этом выбил себе, конечно, повышение в финансовом плане тоже. Так, пустячок, ну не очень-то и пустячок. Очень приятно видеть да, свои плоды, свои результаты в том, что руководство выражает благодарность в финансовом плане. Такого рода вещи да, в бизнес-коучинге могут быть коучинг продаж, коучинг презентаций, может быть, коучинг управления командами, коучинг переговорного процесса, когда люди ведут иссушающие длинные переговоры, требующие всех нервов, фокусов внимания, целой переговорной команды, возможно, которые приходят да, на панель, там 5 на 5 человек, и управление этой командой, чтобы никто не дал слабину а Все могли согласованно двигаться вперед и защищать интересы свои перед, перед другой командой и, и так далее. Но есть еще разнообразные модальности лайф-коучинга, семейного коучинга, разные совершенно вещи, которые касаются жизни людей. Ну, в рамках бизнес-форума, я думаю, мы ограничимся пока бизнес-вопросом. Да, спасибо, мне стало понятно. Я бы хотел вот еще как уточнить у вас вот какой момент. Как бы вы прокомментировали? В среде людей которые обучают саморазвитию скажем это так да. очень часто звучит фраза про окружение что да. не лидерское окружение ваши друзья из вашего маленького города не дают вам развиваться тянут вас часто вниз обсмеивают ваши какие-то прожекты вот, и прочее прочее и следует дальше совет меняйте окружение не лидеров на окружение лидеров, меняйте город, в котором индустрия чахнет, на территорию, на город, где все развивается, меняйте род деятельности, если ваша индустрия падает, то есть как бы призыв идет к действию, но прежде всего все основывается на окружении, как я понимаю. Так вот вопрос звучит таким образом, как же человеку, который живет в окружении людей, которые его знают, любят, понимают, но они не лидеры, поменять свое окружение? Да, спасибо вам большое. Очень крутой вопрос. А, он действительно показывает, показывает насколько ну, зашоренность а, в лозунгах. А, на тренингах личного роста очень много ярких, красивых лозунгов о том, как надо и как не надо. И вы, а, да, те, кто нас смотрит, вы не можете делегировать другим людям, думать за вас в любом окружении. В окружении вы находитесь под лицом или классных верных друзей. Ваша голова – это единственное место, где происходит принятие ваших личных решений. Не давайте никому вам советовать, и, и даже мне не верьте. Верьте только себе. Ищите в своем окружении тех людей, которые будут вас тянуть вверх. Поверьте, не нужно все окружение менять. Вам достаточно одного-двух человек, рядом с которым вы будете собраны на все пуговицы – на отсыпочках ко встрече, с которым вы будете готовиться, вам не надо много людей вокруг, которые будут вас заражать. Вам достаточно нескольких, которые открывают двери в те контуры мозга, которые вы до этого раньше даже не знали, что они у вас есть. И вопрос об изменении города, в котором ты есть. Знаете, деревню, да, девушку можно вывести из деревни, а вот деревню из девушки тяжело выводить. Она всегда с ней останется. Поэтому менять надо себя осознанно, внутри. Да? И тогда твое окружение тоже поменяется. И, конечно, коллектив людей, которые с тобой объединены общей целью, дровят с тобой вместе, зажигаются глазами, растут и развиваются вместе с собой, он тебя поддерживает. Но в любом случае, каждый вечер ложишься ты в постель, закрываешь глаза один, и хочется спать но ну, с чистой совестью, и с глубоким моральным чувством удовлетворения того, что ты сегодня выложился по максимуму. Вот это, мне кажется, самое важное. В маленьком городе или в большом, или даже в деревне. Спасибо большое. То есть, получается, не стоит кардинально менять окружение, а достаточно добавить людей, которые тебя вдохновляют, мотивируют, и уже произойдет качественный скачок в твоем и сознании. Уже произойдет качественный, уже качественный скачок. А, да, еще я хочу у вас уточнить, Анна. Сейчас время, которое в сравнении с 20-летним периодом тому назад стало невероятно динамичным. Многие люди отстают от перемен. А у многих из-за этого случаются и депрессии, и, ну, и они не могут самореализовываться в полной мере, живут не ощущая счастья, а, если можно так даже выразиться. А, и при этом люди, которые находятся в найме или под каким-нибудь просто руководством – они сверху все время получают указания. Давай быстрее, принимай быстрее решения, действуй быстрее. Мне эта презентация нужна была вчера и так дальше. Вопрос. а Люди в, таком гипер, в такой гипердинамике способны вообще принимать нормальные решения, взвешенные, или нет? Стоит ли предпринимателям, у которых есть сотрудники, гнать своих людей, выжимать их, чтобы... Ну, они принесли максимум пользы за минимум времени. Цинично получается выжить людей, да, а потом сдохло слезть лошади и заменить ее другого. А, поток ведь бесконечный, но этого взял, выжал, взял другого. Есть такие слушайте это огромная ошибка мерить себя и других даже я ей временами да, подвержена как руководитель надо понимать что ты руководитель не зря именно потому что ты много лет развивался рос, и твой темп роста и развития он зашкаливает ты находишься именно здесь как начальник и надо понимать что, что есть огромное количество областей в жизни компании где не нужно быть лидером ребята не нужно вставать на броневичок и кричать. А нужно каждый день делать очень скучную и рутинную работу. Ее, может быть, и не нужно делать быстрее. Может быть, ее нужно делать скучненько и рутинненько. И не... Руководителю временами надо смириться, что не все из его подчиненных имеют амбиции карьерного роста и денег. Есть люди, которым достаточно жить в прогнозируемой вселенной, и получать определенную работу, потому что центр их интересов лежит в детях, в дачах и в других местах. И это очень сложно принять, что другие люди приняты другие, чем ты совершенно. Ты э, думаешь о том, что их покричав на них и всех собрав на амбразуры, все соберутся. Соберутся такие же, как ты. Те, с кем ты будешь, может быть, следующие горизонты осваивать. И не вся команда последует. И тут такой момент, конечно, есть собеседники, с которыми действительно ты можешь что-то обсудить, с которыми ты можешь поделиться своими сложностями, вместе подумать над решениями. Их можно собрать в маленькую команду антикризисных менеджеров и с ними придумывать способы и решения того, что нам делать завтра. Остальных всех лучше не трогать давать им задачи, и пусть они двигают вперед компанию, потому что да, платежки тоже должен человек кто-то печатать. Эту работу тоже должен кто-то делать. Не президент компании завтрашнего дня, а простой сотрудник, у которого есть другие интересы. И это а, дает возможность расширения и принятия того, что есть ценный труд, а, и уборщица тоже занимается очень ценным трудом, хотя она не выйдет выступать а, на большую трибуну. Просто уважая любой труд любого человека на его месте, принимать о том, что амбиции есть не у всех. Только 10% подчиненных хотят вырасти. И этим 10% надо давать больше внимания, чтобы они выросли в классных, сильных, мощных, компетентных лидеров. Остальным всем дать возможность быть исполнителями. И это тоже нормально. Исполнители тоже нужны. Анна, вы вот в своем выступлении основном сегодня рассказывали, что пытаетесь постоянно поддерживать, мотивировать своих сотрудников, и это не всегда финансы, а чаще это какие-то курсы. Я хочу для себя понять, какие направления развития курсов вы у себя используете чаще всего, и какие стоило бы сейчас предпринимателям дать своим сотрудникам курсы, развития наставничество какое-то? Да. Людям интересно там, где все меняется. Да? Людям интересно там, где они что-то новое каждый день усваивают для себя. И то, что я помогаю ну, лично моей команде делать, это, естественно, так как мы обучаем коучингу, конечно, каждый имеет право обучиться, но не обязательства. То есть никто не обязан учиться коучингу, но тот, кто хочет, а таких большинство в моей собственной команде, те могут освоить новые контуры внимания, да, перепрограммировать свои привычки, принимать решения и так далее. Также мне кажется сейчас очень важно дать людям возможность использовать разнообразные методы возвращения себя в физическую форму. То есть многие руководители, с которыми я работаю, и, и в банках, и и, там, и в транспортных областях ищут возможность поставить хотя бы теннисный стол в, в офисе или дать возможность людям прокачать свою физику, чтобы заземлялись. Люди не уходили в стрессовое состояние. Я бы вот это тоже порекомендовала очень сильно включить. Следующий момент коммуникации. Зачастую, если начать разбирать конфликт, то окажется, что то, чего хотели сотрудники оба, да, те, кто поссорились очень сильно, когда начинаешь спрашивать, «Слушай, в чем было твое позитивное намерение?» – он рассказывает. «А в чем была твоя цель, твое намерение?» – этот рассказывает. Если по пять раз каждому из них докопаться до вопроса, что хотел вначале, то потом окажется, что если они сидят и слушают друг друга, то по факту оба хотели чего-то хорошего. Оно может быть просто ну, не скомпоновано, но продажи всегда будут ругаться с производством и всегда ругались, потому что у них разные KPI, они в разные стороны смотрят. Но если спросить, чего хотел, когда начинал конфликт, то окажется, что внутри у этого всегда есть конструктивное зерно «хотел чего-то хорошего». Но потом методы достижения своей цели перешли за рамки, вышли, возможно, за грани приличия и уже синдром там, другого человека назвать врагом. Это очень быстро может произойти, что все вокруг враги. Вопрос в том, что коммуникативные навыки, коммуницировать друг с другом, договариваться, звонить, видеть в других людях людей, эти вещи дают возможность решать очень много сложностей ну, в зачатке. Знаете, как это. кто занимался сельским хозяйством, знаете, можно иногда пасынки прищипать. Вот разные конфликты, можно вначале их прищипнуть, чтобы в общий ствол общего совместного дела шла энергия, и не растекалась она вот в эти разные... Побеги, которые не приведут к плодам. Я вот так бы порекомендовала. Коммуникативные вопросы вместе с людьми прокачивайте, чтобы люди четче, понятнее, лучше, качественнее общались. Спасибо, очень интересно. Анна, я вот еще хотел такой вопрос уточнить. Человеку, которого я в свое время учился на лидерству, вот и был его, ну как сказать, Личным учеником. У вас наверняка тоже есть какие-то личные ученики. Вот, и будет сейчас вопрос как бы с параллелью. Он мне однажды во время нашей встречи сказал, говорит, я дам тебе три напутствия. Вот, и дал мне три напутствия. Я очень коротко их сформулирую, потому что он там их, конечно, расшифровывал. Но тем не менее. Первое напутствие было такое, никогда ни на кого не работай. Второе напутствие было... Всегда мысли масштабно так, чтобы было даже страшно от своих целей. И третье напутствие – всегда старайся расти над своей собственной серостью, что я, собственно, и стараюсь делать. Есть ли у вас какие-то главные три, 4 5 напутствий своим личным ученикам, которые вы чаще всего даете? Спасибо большое. Да. Ценные вещи вы поделились действительно ценным. Да. Я бы сказала первое. Да, не, не сдавайся, да, не опускай слишком рано руки. Поищи, что же может все-таки в любой ситуации, какой же может быть возможность, которую ты упускаешь. Второе. Не, не вешай ярлыки на людей. Когда назовешь человека верблюдом, он будет себя вести как верблюд. Ты лучше его назови другом и узнаешь, что он может быть с тобой другом. Да? Люди очень много пользы приносят, если в них видеть, видеть людей живых, они включают глаза. И третье, мы очень много не знаем. Не давай себе ограничивать зашоренно, ограничивать свою жизнь такими рельсами, что есть какая-то одна правда. Есть очень много разных возможностей и методов, и конфигураций разнообразных решений, которые тебе даже в голову не приходят, пока ты по рельсам катаешься. Ну, не монорельсовая ты дорога. Не… Я МСС, я да, мастер-сертифицированный коуч, а по Москве ездит кольцевая МСС. Так вот ты не кольцевая дорога, смотри шире. Смотри на горизонт, глаза на небо поднимай, буквально в буквальном смысле этого слова. Вне вверх глаза смотри и увидишь другие варианты решения и достижения своей цели. Анна, блестяще, спасибо вам огромное. Я бы прям записался к вам на курсы, честное слово. Да, с большим удовольствием. Приходите, Сергей. Будем рады поговорить дальше. У вас такие шикарные вопросы, которые действительно открывают возможность для людей не банально узнать о том, а что еще может быть для них в следующей странице своего развития. Да, я свой, свой метод называю э, э, лидерская журналистика, хотя такого понятия, да. конечно же, не существует. Анна, благодарю вас еще раз. Всего вам прекрасного, процветания. Все встанет на свои места, мир наступит, и всем будут даны их лучшие возможности. Спасибо большое. Вас. Спасибо большое, до свидания. Всего доброго.